Люди, о которых говорят и которых с удовольствием слушают. Настоящие профессионалы и интересные собеседники. В прямом эфире «Народной волны» с Игорем Цесарским. Ну вот, мы услышали знакомые позывные, а значит, в эфире программа «Радиоблог» Игоря Цесарского. Прежде чем мы начнем, мне бы хотелось э, поздравить с праздником Сукот, Который начинается сегодня вечером, если я не ошибаюсь, Аксу Котсамиах. Ну и завтра праздник, но об этом расскажет гостья или соведущая Игоря Цесарского. Добрый день, Игорь. Добрый день, Сережа. Добрый день, уважаемые слушатели. Ну, естественно, присоединяемся к, к этому поздравлению и к тому, что э, все верующие, ну и. Скажем, все остальные евреи будут праздновать этот праздник, и, и, и все сочувствующие в том числе. Вот. Ну, а сегодня мы, э, в общем-то, поговорим, может быть, о более прозаических вещах э, с моей коллегой, соведущей нашего ТВ-клуба э, Еленой Приговой, хорошо вам известной. И, кстати говоря, прежде чем мы начнем, я хотел бы адресовать э, вас э, на наш ТВ-клуб если вы зайдете, вы не пропустите последний по времени выпуск, где Лена беседует с нашими двумя очень интересными друзьями. И тема, которая там затронута, она касается 17 сентября, вторжения Красной Армии в Польшу. Это история, это взгляд на историю с нашего дня, с наших дней, с 21 века. И мне кажется, там было очень много э, сказано того, о чем вы, ну, скорее всего, не прочтете в прессе, особенно если это пресса российская. Вот. А сегодня мы поговорим на, о наших американских делах, проблемах и, в первую очередь, о вопросах, э, которые связаны с э, границей. Ну, граница наша открыта. И э, вот с этого, наверное, мы и начнем. Наверное, Лена... Э, как всегда, информированные, как всегда, с фактами, в общем-то, расскажет, что там происходит в текущий момент, потому что все эти цифры мы не успеем назвать, а там еще 3000 добавляется. Ну, в общем, вот такая ситуация. Лена, привет. И... Привет. С цифрами. Да. Здравствуйте, Чикагцы. Здравствуйте, все. Я хочу заранее поздравить наших православных слушателей, потому что у нас а, не только евреев слушатели, но и православные тоже. Завтра большой православный праздник, так что я вас поздравляю с Рождеством Богородицы. А все вот эти праздники, они о добре и о, о нас, о людях, о нашем отношении к себе, к жизни и нашем отношении к Богу. Потому что в наше безбожное время, когда переписывается абсолютно все, нам всем необходима защита. Защита от нашего правительства мы видим какая. Защита от эпидемии мы тоже видим какая. Мы не защищены вообще. Поэтому каждый человек, который обращается с именем Бога и просит его, я всем желаю, чтобы все просьбы были услышаны. Это очень важно в наше время. Но к делам нашим грешным, на нашу грешную землю, в нашу грешную страну и весь мир. Потому что каждый день приносит такие, честно говоря, страшные новости. От, от этого страшного становится, когда начинаешь анализировать факты и пытаться отделить факты от лжи, становится не совсем уютно. Потому что то, что произошло за 8 месяцев с нашей страной, уже почти за 9 месяцев с нашей страной, оно, ну только разве что э, фильм ужаса можно снять, и мы видим э, вот постоянно, каждый день что-то рушится. Фундамент государства под названием Соединенные Штаты Америки кирпичик за кирпичиком вот просто выпадает, выпадает. И здание покосилось. Оно настолько покосилось, что оно скоро рухнет, и мы все останемся под этими обломками. Я хорошо помню, как распадался Советский Союз. Я хорошо помню, как распадались бывшие страны соцлагеря. Я хорошо помню это все, потому что мы все тогда наблюдали за этим. И помним все причины. Когда начинаем сейчас анализировать, все, что можно сказать, у нас кризис власти. У нас нет государства, в котором есть власть. У нас есть совершенно невменяемый, синильный старик, управляемый, потому что это не он управляет страной, это им управляет. У нас есть, извините, идиотка, его заместительница, которая пустое место, абсолютно пустое место, которая кроме лошадиного смеха ничего больше на гора не воспроизводит. За лошадиным смехом идет лошадиный помет. Во всем, абсолютно во всем. нет, нет еще ни одного а, пункта их деятельности, который бы они не, не смогли вот, а, проиграть. Потому что когда нам говорят, что we failed, я хочу сказать, да, это мы, потому что это нам избрали и назначили вот этого человека, который не отвечает ни за что. Он не может ни за что ответить, потому что он находится в том состоянии, когда ему должны помогать исключительно психиатры. Тоже, что касается границы, это следствие его политики открытых дверей. Это следствие не его даже политики, это следствие политики вот тех глобалистов, которые, собственно, его назначили. Глобалисты, глобальный мир. Мы прекрасно понимаем, чем этот глобальный мир живет, и чем это все закончится для нас? Государство без границ прекращает существовать вообще. Потому что граница – это один из признаков государства, в котором есть свои законы, внутренние законы, есть э, власти и есть исполнительная, в конце концов, та самая власть, которая обязана защищать своих граждан. То, что происходит сейчас в Техасе, является... Э, Совершенно страшно, потому что в июле месяце, да, по-моему, это было в июле, было 211 тысяч нелегалов, которые пересекали границу. В августе месяце 208 тысяч нелегалов пересекли границу. А сейчас у нас кризис еще и гавайский. По-другому я не могу назвать. Знаете, гавайские гитары хороши, гаити я уже прошу прощения, да. Гаити, понимаете, вот Гаити нам дало на сегодняшний день, ну пока по последним подсчетам, 15 тысяч уже, их уже пытаются вывести обратно в Гаити, за наш счет опять же, но то, что происходит вот непосредственно... Лена, там, извини, я тебя перебить должен, у тебя не, обратно, не обратно в Гаити. Это люди, как выяснилось, прибывшие вполне себе из Чили и других стран, куда они уже 3-5 лет назад смотались из Гаити. И теперь, когда они уже, в принципе, живут не у себя дома, и при этом они все как положено, у них у всех сотовые телефоны и все прочее. Понимаешь, что происходит? То есть самих гаитян, которые вот, ну... Очередной раз пострадавший переворот плюс землетрясение. Там-то и нет? А Скажи, пожалуйста, ну, неважно, есть там они, нет. Ну они да, там. формально там, это там, они. Там сейчас находятся люди в а, большом количестве, которые прорывают прорванную границу. Они пересекают вот в самом таком а, спокойном месте под мостом как говорится, пресекает нашу границу. Штат Техас уже взывает о помощи, все остальные наплевали. Я напомню, что у нас вице-президент отвечает за вот эту политику, которую политикой назвать нельзя. Но все равно, что открыть все шлюзы и сказать, ну теперь, извините, у нас потоп. Вот открыли шлюзы, и у нас потоп. И что с этим потопом делать, никто не знает, потому что для того, чтобы закрыть шлюзы, нужен правильный сантехник. А у нас э, стоит э, у власти человек, я написала, что, знаете, он мне вот этот дец-председатель, самый настоящий детс-председатель, который 1972 -го года при Никсоне сидел, при Форде сидел, при Картере сидел, при Рейгане сидел, при Буше Папе сидел, при Клинтоне сидел. При Буше сыне сидел, при Обаме, лучше за Лучезарном, да. да. А, теперь, а теперь его посадили. А но теперь... срок дали всем нам. Хорошо, а, хорошо. Еще так бы так характеристику это... маленькую каждому вообще бы делали. Ну, да, можно, конечно. Да, при Клинтоне, саксофонисте, ну и так далее. Ну, есть... это, это, это, конечно, естественно. Но просто, когда мне говорят о лецепредседателе... Теперь уже дошло до того, что им недовольны свои же. Mm -hmm. да, же. А uh, меня порадовал, например, uh, то, что его уже uh, критикуют, и свои тоже. И uh, наш неутомимый Адам uh, Шип требует разбирательства, это сегодня последние данные, mm -hmm. требует разбирательства по поводу uh, атаки дронов в Афганистане и гибели людей. Как-то они зачесались так очень долго. Они так долго прощали все, ну а дальше они просто понимают, что они власть теряют. А как не потерять власть, когда, ну, ну как, как может быть иначе, если человек абсолютно вот по всем пунктам проиграл. Потому что вся политика Трампа была, оставайтесь в Мексике, это был единственный возможный способ хоть как-то урегулировать эти толпы нелегальных иммигрантов. А получается так, что топы нелегальных иммигрантов, они ломают абсолютно всю, всю такую прекрасную картину мира, которую нам написали демократы. Эти люди приходят, как правило, больными, они приходят и приносят в нашу страну абсолютно все. То есть официально въехать в страну теперь, вот это тоже данные, с ноября месяца, не имея паспорта вакцинации, без этого паспорта вас не пустят в Соединенные Штаты Америки. Но не имея паспорта вакцинации, можно спокойно пересечь границу, можно спокойно э, попасть внутрь страны, можно спокойно наплевать на все законы, потому что закон этим людям не писан. Вот. Закон писан законопослушным границам. Лен, вот это последнее, самое поразительное и самое, кстати, гнусное. Почему? Потому что пересекли они границу. Ну, ладно бы эти люди были в каком-то условном отстойнике, там, или как назови, как хочешь, да? Но нет, их сажают в автобус и везут в неизвестном направлении. Ну, отнюдь не для экзекуции или для ареста, а для того, чтобы они растворились на наших необъятных просторах. И каждый из штатов, а, а я думаю, что тут тоже есть наверняка свои идеи, куда их именно навести получает вот этот набор всего, совершенно того не, не, не ожидая. Самое главное то, что получает тот же Техас, который вот, вот этого городка, который вот приграничный, там демократ, э, демократ-мэр, он взывает... Он, он возопил, понимает, конечно. Да, он возопил, и, и, и всем абсолютно наплевать, потому что у нас, ну как же, как же Байден... Байден не лишает ничего. Байден у него отпуск, он мороженое жрет. А Камала Харрис, а Камала Ха... ну это ж, это просто, когда эти фотографии тиражируются, в тот момент, когда в стране такой кризис, а они продолжают настаивать на полной вакцинации. Сегодня радостная благая весть поступила о том, что Pfizer заявил, что уже можно спокойно и безопасно э, с 11 до 5 лет э, детей уже вакцинировать, что они уже провели исследование. Mm -hmm. Когда они успели провести исследование, никто не знает, но они уже провели. И вот эта настойчивость э, по поводу вакцинации, которая не касается ни вот этих... Сотен тысяч э, нелегалов, которые штурмуют границу, которые проникают в страну, она несколько поражает. Точно так же, как поражает, э, вот, уже э, кредит доверия исчерпан. И э, мне понравилась передача NBC, вот, Sunday uh, Today, э, ведущий тот он дословно сказал, я думаю, что у Байдена довольно большой кризис доверия, потому что все эти проблемы, которые в некотором роде появились после того, как он сказал, что-то в основном прямо противоположное. То есть он что-то говорит, а мгновенно вот он проговаривает, он желаемое выдает за, за действительное. Но я еще раз говорю, тут э, психиатры нужны, но над нами ставят эксперимент, и весь мир над нами смеется. Потому что куда только не пришел Байден, везде везде кризис, абсолютно везде кризис. И э, этот кризис э, меня, честно говоря, я даже не знаю, сначала очень переживал, теперь меня радует, потому что чем хуже, тем лучше. Ситуация должна быть доведена до такого абсурда, чтобы э, после него уже точно народ может быть вздрогнул. Но с другой стороны, э, пересмотр отзыва Левина Ньюсома в преслопамятной Калифорнии дает право понять, что как бы народ не хотел, все-таки мы вернемся к сталинской формулировке, что все зависит от тех, кто считает голоса. Фу, конечно. А, но это не значит, что нужно сидеть, это не значит, что нужно не отвечать, это не значит, что не нужно сопротивляться. Ну, а, вот всему, об этом об этом. О, как раз хотел тебя. В субботу. В субботу, да. Но что ты мои же... мысли читаешь, я тебя ну... не боюсь, но поскольку мы с тобой такое время вместе проводим каждый день в эфире, да. а, то, то мы запросто уже можем там шутка да, номер да, один, да. или там еще что-то, еще что-то. Знаками а, объясняться. А, знаками, да, <свят> да, да условные <свят> знаки. разработать ну да. свой, а, свой язык общения. Я хочу сказать, что а, то, что произошло вот в субботу, когда ожидали там 700 человек uh -huh. а, протестных по поводу а, вот этих несчастных J6 арестованных, uh -huh. которые просто попали под раздачу и колесо их вот это а, Байденовской демократической партии сразу шульмовало, заранее они назначили всех, кто придет в ультраправые, но я не знаю, просто каждый человек, который сопротивляется вот этому безумию, теперь попал вот в ультра. Правые, а что делает ультралевые весь год, мы сами знаем, но как бы никого там не было. Меня порадовали наши, я их назвала, гладиаторы, Uh, которые приветствуют Цезаря, идущие на смерть приветствуют тебя. Вот, вот в, таком, в такой эки, экипировке я uh, увидела uh, современную полицию. И, И в все... каком количестве, заметить? Количество было uh, ровно, uh, там, не знаю, в разы больше тех, кто там собрался. А там собралось вот, аж, ну, максимум 400 человек. Причем мирные. Uh, у одного... Правда, обнаружили, задержали одного человека uh -huh. с, с э, оружием, э, с пистолетом. Он, как оказался, был undercover. Оказался своим же. Своим оказался. Ну, то есть, раскрыли, раскрыли undercover. Второй, у которого нашли нож... А, тоже непонятно, какое отношение был ли он. Никакого. А, а, абсолютно никакого. И двоих задержали, которые нарушили а, предписание не покидать Техас, их задержали там за свои нарушения. Вот и все. Гора родила даже не мышь, какого-то клопа, который а, вот, не, не поддается. То, что это была провокация, это понятно. То, что не стоило туда приходить, это тоже понятно. Потому что все эти демонстрации, они давно никому ничего не говорят. Они давно никому ничего не говорят, но порадовала меня а, огромная решетка, огромный забор, такой красивый металлический да. забор. А, мы за него заплатили, кстати. Это наш забор. Но, но заметь, заметь, по-любому, ведь самое главное было найти опять очередную связь вот пришедших с Трампом, ну и с некоторыми другими лицами, которыми они очень недовольны по сей день. Трампа 8 месяцев нет. На... Вот как раз, да, сегодня у нас что, 20-е? Вот 8 месяцев ровно, как его уже нет в Белом доме. И, но он постоянная мишень, его, и, конечно же, то, что они не смогли э, хоть как-то да, привязать вот то, что там происходило, но ведь никто не, не бросался ни на амбразуры, никто на этих, как ты говоришь, гладиаторов тоже не, не кидался. Все прошло так вообще тихо и, и незаметно. И это неинтересно, и все СННы плюнули, зачем им эта информация, где нигде нельзя прицепить к Трампу все, что только можно. Ты понимаешь, я жду, когда вот настолько вот э, они сами будут недовольны э, тем, кого они назначили. Я не говорю, выбрали. Нет. Нет, не выбрали. Назначили, конечно. Назначили, потому что когда мы говорим о 15 миллионов а, непонятных бюллетеней, которые вообще пропали угу. э, во время подсчета, 15 миллионов. Да? Это, только это... сегодня статья в континенте как раз на эту тему. А, Понятно. Видишь, как замечательно. 15 yeah. миллионов э, неучтенных, не пропавших голосов избирателей. Вы понимаете, о каких цифрах мы говорим? Мы говорим о страшном подлоге, но нам запрещается это говорить, потому что мгновенно бабах, и тебе повесят лейбл. Uh -huh. Что ты такой, всякой и, и прочее. Но, честно говоря, вот во всей этой ситуации меня сейчас больше всего волнует, конечно, наша ковид и э, очень отрадно то, что э, в Нью-Йорке прошло огромное ралли, прошло многотысячное, против вот этой дискриминации. Против дискриминации, потому что по-другому по назвать нельзя. Это драгоновские меры, они разделили э, народ, привитых, непривитых, они ввели вот эти карты, то есть это фашизм в чистейшем его проявлении, в чистейшем. Никого не волнует, сделала я прививку или не сделала. Это не ваше дело. Потому что мое здоровье – это мое здоровье. Это вас не касается. Вместе с тем, то, что творит Байден а, с лекарствами, которые необходимы, это тоже поддается Просто судить его за это надо. За это надо импичмент, потому что это он уже покусился на здоровье американских граждан. Он покусился на границу, он покусился на военных, он обвел кризис везде. Теперь мы говорим о здоровье американских граждан. Потому что он обязан за это ответить. Я надеюсь, что все-таки найдутся вменяемые в Конгрессе люди. Потому что статья импичмента и не одна. Там уже есть. Там уже она просто плачет. <связь> вот, боюсь, он... боюсь, что это дело скорее общественное, нежели политиков, которые, как показало в общем-то время, а, обладают большим свойством таким. Их продажность уже не поддается даже какой-то характеристике. И за редким исключением Лен, буквально несколько человек мы их можем перечислить, пальцы одной руки хватит. Тех, кто в Конгрессе или в Сенате, именно республиканцы, последовательные, ну, постоянные и, и готовые иногда да, на ту самую амбразуру кинуться. Остальные вряд ли. Как только они почувствуют давление своих избирателей, даже демократы зачешутся. А так это, понимаешь, это будет... Ну, ты знаешь, я хочу сказать, вот то, что начинает дробиться, оно начинает дробиться и дальше. Вот э, очень хороший звоночек такой от Эндрю Янга, который mm -hmm. э, свою партию теперь решил организовать. Это, я напомню, был э, один из претендентов на пост президента Соединенных Штатов Америки, э, бизнесмен из Нью-Йорка. А Он покинул и разорвал с демократической партией. Естественно, он оттянет свои голоса. Чем больше голосов они будут оттягивать, тем лучше. Единственное, что во всей этой ситуации мне... Меньше всего нравится это поведение республиканцев. Просто меньше всего нравится. Мы разговаривали, я разговаривала в пятницу с Марией Рутенбург на эту тему. Как раз она очень активно занималась э, э, отзывом Юсома. И она просто настолько разочарована в поведении, в поведении республиканцев, которые просто вот никак, они никакого участия не принимали в этом. Они умыли руки. Вот эти люди, сидящие на своих должностях, со своими синекурами, фирникурами, mm -hmm. они это самое большое зло, которое существует в Америке. Действительно, две партии, которые в настоящее время изжили себя, потому что ни одна из них не соответствуют интересам американского народа. Ну, На этой радостной ноте я хочу да, вам сказать, да, что да. должна быть рекламная пауза. О, это совершенно точно. Ну, а про дипстейт уже даже ребенок знает, что это такое. И что это не одна из партий, а что это представители лучше обеих. А сейчас реклама через несколько дней мы... О, дней. Вот это да, здорово. Через несколько минут мы будем с вами опять.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 Ну, а пока продолжим? Ну, продолжим, да. Я напомню я только, что же... с нами Лена Пригова, да, кто не слушал нас с самого начала. Я не да. удержусь, я послушала рекламу о козе, я вспомнила оригинальный анекдот о том, а. купи козу и продай козу. Это вот по поводу дома. Да, да. Лен, звонки пошли. Человек просто покупает дом потому он так счастлив, когда он его продает. Хорошо, есть звонок, попробуем принять. Добрый день. Да, ну, по поводу отказа от масок, вакцинизации, вы, конечно, имеете право на свободу поступков в Америке, но этим вы будете распространять заразу. Так как и ваши передачи... Э Значит, специально для вас, Бориска опять потерял таблетку с утра. Серьезно? Официальные Нет, он лица, видишь, он доктор Фаучи... Доктор... Я так люблю таких людей. <смех> Они, специально для Семильного президента. Сп... Это из одной категории. Специально, для Бориски. специально да. для Бориски. Твой идол, доктор Фаучи, сказал на всю страну, что вакцинация не гарантирует вам того, что вы не заразитесь или не передадите заразу. Oh. Так вот. э, Сергей, понимаешь, есть же четкая статистика, где четко сказано о том, что количество людей вакцинированных является очень хорошими передатчиками дальше вот этой заразы. Да, да, это именно так. Поэтому, господа, всегда фильтруйте информацию, которая поступает. Кстати, по поводу вакцины. А у нас везде а, вводят паспорта вакцинации, а, народ, конечно, сопротивляется, потому что бизнес а, элементарно выходит из бизнеса, а, количество людей не вакцинировано достаточно большое, и эти люди вместе с, с вакцинированными протестуют, вот как я сказала, был такой протест. Но а, у нас закон не писан для членов нашего Конгресса, которых обязательно а, обязательная вакцинация не коснулась. Угу. Они же небожители, но как положено всем небожителям, этого не может быть. То есть, что хотят, то и делают. Вот интересно, будут проверять у них наличие вакцинации, когда они заходят в здание Конгресса? Потому что, честно говоря, там давно пора... Да там столько Нет. заразы, что можно просто... Совершенно да. верно, но там положено уже давно меловой круг провести. Да. А, так, у нас звонок есть, Сережа. Или вы вы нет? Да, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. насчет а, уколов я придерживаюсь вашей точки зрения, потому что, а, как говорится, не, то, что ни на что не влияет, и, и когда правительство это заставляет с таким упорством делать, значит, это приносит только вред. Я, я к этому правительству иначе не отношусь. Кроме вреда, они ничего не могут принести нашему народу. Поэтому надо избегать по при, при первой возможности. А, вот я хотела спросить насчет вот этого нашествия. А, я видела по Факс News вот эту картинку, как они сидят под мостом. Такое впечатление, что люди приехали на пикник и сидят там в отдыхают, общаются. Но я только не поняла, что это за мост. Мост какой-то не необыкновенной длины. Это что, мост из Мексики в Техас? Или... Да, в... да, да, да. Да, mm -hmm. да, это, это международный мост. Вот. Так может быть вообще перегородить и взорвать его? И, и, и пусть уходят пешком по взорванным агентам. Нет, нет, не имеете права, я считаю, что это не слышала, потому что вы сейчас призываете и вы сказали такую вещь, от которой, честно говоря, у меня все сжалось внутри. Там люди находятся, неважно, там находятся люди, Запомните это. Ну и вообще, сам по себе мост, он никому еще вреда не принес. А вот э, те, кто не держит границу, скажем так, на замке, вот, не, некий, вот, знаешь, вспоминаю я, такой был персонаж в Советском еще Союзе, Карацупа со своим верным псом. Так вот, где же наши карацупы? Черт возьми. Я хочу тебе сказать по поводу карацупы. В далеком, припасно моем телевизионном прошлом я снимала, вот прошла всю западную границу Советского Союза, начиная от Одессы и заканчивая там далеко в Эстонии. Вот там я прошла это все. Я видела этих собак, я видела этих карацуп. Uh, которые управляют этим, <смех> и, и, и вот этих собак, когда я забилась, честно говоря, в автобусе, uh, я боялась выйти, потому что uh, вот собачки, вот эти миленькие собачки, они О, могут да. тебя растерзать. О, uh, Поэтому научены, да. было бы желание навести вот это на границе, было бы желание, потому что вот, например, уже бывший uh, директор ICE нашего иммиграционного пограничного контроля он четко уже дал понять, что вот то, что происходит, это вот именно э, вина этой администрации, вина администрации, которая поставила всю страну в те условия, которые она поставила. Лен, Но я... да. Да. извини, Опять? там есть звонки? Давай мы давай, постараемся ответить на максимально, если уже они идут. Ну, если мосты не будут взрывать. Да, хорошо, конечно. Алло? Алло? Да, говорите, пожалуйста. А, Здравствуйте. Я хочу вас э, убедительно попросить. Вот этот звонящий Борис, который таблетку не принял вроде бы, помогите ему написать официальное письмо в Конгресс на имя Пилоси, чтобы они вакцинировались, потому что они нас могут все заразить. А так как он вот не приятно. может это написать, он мучает наши любимые Хорошо, Борис. давайте не о нем, давайте все-таки больше о, о, о том, о чем мы сегодня говорим. Границу закрыть А, а, а об этом несчастном вот уже все. пусть он сам о себе заботится. Хорошо? Границу закрыть на замок. Да, правильно. И мы за то же. Расскажите, как? Вот только вот как, да. Вот это вопрос. Без Расскажите, воли как? политической это все звучит благими пожеланиями. Благими намерениями выстрелы да. на дорога, Сами знаете куда. У Этот... нас был президент, который имел план. У нас... И притворял все. его, кстати. И притворял его, успешно притворял. Теперь вот эта администрация, которая все отменила, создала кризис, она постепенно возвращается к тому, что должно было быть осуществлено. Но поезд ушел, и мы теперь имеем тот кризис, который, знаете, всегда исправлять ошибки гораздо сложнее, чем их не совершать. Это правда. Ну, э, тем не менее, жизнь продолжается, даже несмотря на все эти кризисы. И э, мы ждем ждем той или иной информации, которая подтвердит, вот, что касается вот этих 15 миллионов неучтенных голосов. Мы э, ждем э, действительно какого-то шевеления все-таки от тех приличных людей, которые остались в Конгрессе. Все-таки вот насколько, Лен, твои надежды именно на законодателей. Мы понимаем, когда э, флюгеры же такая штука, вот ветер подует в определенную сторону, они все за, как бы ожи оживут, вдруг начнется, мы это знаем. Но вот э, действительно начнется или как ты считаешь? А, ты понимаешь, в чем дело? А, теоретически, да, практически я не верю в то, что вообще что-то может произойти. Потому что а, в отличие от республиканцев, которые абсолютно не едины, демократы своих не сдают. Они их тушкой, чучелом будут тянуть и будут поддерживать. Единственное, что меня, вот, например, порадовало, то, что депутат э, Сената Элизабет Макдонов не далее, как вчера, в воскресенье, нанесла серьезный удар надеждам демократов на включение возможности получения гражданства а, вот, тем миллионам нелегальных иммигрантов, а, в которые демократы хотели внести вот эту повестку в 3,5 триллиона долларов. Ну, то есть еще сюда этих нелегалов. Uh -huh. И она сказала, но пасара". Uh -huh. Теперь, естественно, недовольный шумер создает шум, вот так положено. И до тех пор, пока все эти пилоси, все эти шумеры, все будут сидеть здесь, мы будем иметь кризис. Потому что они как раз вот те Основные игроки, которыми, которых вот, ну, за ниточки дергают, их основные кукловоды. Кто спросит, кто это такие, я могу сказать: когда приезжает Сорос вместе со своим сыном Александром и встречается с Пелоси и говорит: Мы очень довольны вашей работой, товарищ Нэнси, то уже дальше. Дальше уже можно просто догадываться, за ну, что благодарит ссору те... с товарищем Нэнси. Тебе наши... Э, я, я даже слово «оппонент» уже мне очень не нравится. Да мне на них. Не-не-не. Ну, да не ну... в этом дело. Я говорю слово «оппонент», уже оно себя дискредитировало. У Оппоненты, нас нет оппонентов, на оппонентов, Игорь. У нас оппонентов давно уже. Живут. У нас есть откровенные враги. Да, вот, враги вот именно. Того, они, они на это... Тебе бы сказали. Вот что вы хотите, госпожа Пригова? Вот встретились два немолодых человека, они давно дружат. Вот действительно, один из них занимается много лет бизнесом, благотворительностью и прочими делами. И он сказал другому, которая законодательница, много лет работающая в Конгрессе, что он, он, как ее избиратель, доволен, как она работает. Что ж плохого? А, я бы спросила, за чей счет играем, поем. Живем, и все. За счет вот, вот этих глобалистов. То, что сейчас у нас происходит в стране, это четкое выполнение заветов глобального мира под названием Build Back Better. Это программа, которая совершенно со соответствует программе Организации Объединенных Наций за тысяч, 2015 год, программе Всемирного экономического форума, 2030, программе всеобщей вакцинации Всемирной организации здравоохранения, который в кармане у тех же глобалистов у того же Китая, и такой у нас есть Гибресус, который вот, вот отвечает за эту организацию, он просто назначен был Китаем, он является их человеком, mm -hmm. наш человек в ВОЗ. Точно такой же человек э, вот, социалист э, социалист из ООН, Утерыш, он тоже выполняет свою поставленную задачу. И если вы посмотрите на Объединенную Европу, там у каждого первого висит такая табличка. Build back better. Они все угу. куплены Всемирным экономическим форумом. Угу. Вот О интересна, интересная вещь произошла. Конечно, мы не можем мимо нее тоже пройти а именно а, об образовании некоего тройственного союза между нашей страной, Австралией и Британией, и, ну, в общем-то, очень негативным к этому отношениям, в первую очередь, Франции, потерявшей крупный контракт. И вот интересная вещь случилась. На самом деле, те или иные страны вольны ну, делать любые союзы и так далее. Мы прекрасно знаем. Вот сейчас, скажем, Такая есть организация ШОС, она приняла в свои ряды э, Иран. Ну, то есть, нормально. Сейчас там страны вполне себе как бы далекие от терроризма, принимают в свои ряды террористическую страну. Замечательно. Вот, так почему же здесь возникло, вот, вот возник такой сыр-бор? Ну, деньги, понятно, но все-таки. А, дело в том, что это говорит о всей политике Макрона, как, я помню, как хорошо его все встречали. Вот, Надежда, вот, вот приедет Макрон, он у нас, у нас теперь новый лидер, новые лица Европы. Эти новые лица Европы оказались старой задницей, которая выполняет совершенно чужие заказы. Потому что пешка и пустышка, каким является на самом деле Макрон, она ничего не может. Вот ты напомнил о Тройственном Союзе... Американо-британско-австралийском. Ну, у каждой страны, как говорил в свое время великий Черчилль, у Англии нет друзей и врагов, есть интересы. У каждой страны есть свои интересы. И когда глобальный мир живет по своим интересам, то своя рубашка и своя защита гораздо ближе, и свои деньги ближе. Я сегодня могу тебе сказать, что, помимо всего прочего, Франция еще и со Швейцарией сегодня бьет полным ходом горшки по поводу самолетов, потому что Швейцария ведет себя так, как и Швейцарии выгодно, и каждая страна будет себя вести так, как выгодно этой стране. Я приветствую Тройственный союз, и чем больше вот эти союзы будут разъединяться, потому что Общее у нас есть, допустим, НАТО. А НАТО давно недееспособная организация, потому что я напомню, что когда американцы выводят свои войска из Афганистана, НАТО молчит. Там, где нужно помочь и поучаствовать, НАТО надувает щеки и молчит. Потому что ни один конфликт организация объединенных наций тоже не устранила. НАТО где-то участвует, где-то не участвует. Но то, что сейчас происходит в мире, каждый день где-то что-то что идет. Вот сегодня конфликт, например, между Сербией и Албанией. Mm. Да? Да, не я помню. еще не успел это ну, почитать. Ну, ну, постоянно какие-то конфликты. Не, ну постоянно, понятно. Постоянно постоянно... ну, там, там, там давно вот эта непримиримость между э, этническими группами, между религиозными э, людьми. Но конфликт есть. И как, я когда слышу Балканы и, и, и, и слышу о каком-то конфликте, который из ничего возникает. Из-за номеров. Потому что э, сербы ездили тоже косово со своими номерами, mm -hmm. а э, э, э, албанцы со своими. Ну, короче, нашла коса на камень. Ну, это Политический понятно. Политический предлог нужен. Нужен предлог. Да. всегда Предлог э, для разжигания любой войны. Но вот, э, то, что Париж себя сейчас вот так вот ведет, он обвинил э, Министерство обороны Швейцарии в продолжении переговоров с другими производителями самолетов, в том, в том числе французским производителем. Э, э, ну, тут, Лен, можешь... Лен экономически ты же вспомнишь, что и Боинг, в общем-то, с их европейской, был на ножах. Понятно, там идет за заказы борьба и все прочее. Но, Но а... я хочу тебе радостное, вот это для Бориса специально, и для таких, как Борис, я хочу сказать, что те требования, которые предъявляют нам простым смертным, можно сказать, смертным, а эти требования не предъявляются в том же Нью-Йорке к участникам Ассамблеи Организации Объединенных Наций, которая вот скоро состоится, а ну, там все будут без масок, заходить кто хочешь и в чем хочешь. И поставил их на место, кстати, знаете кто? Владимир Владимирович Путин, который сказал, что это нарушение, Харти и ООН – права человека. Вот людей, людей ходить в масках. В общем, короче, мы живем вот в этом театре э, безумия какого-то, абсурда такого. И, э, честно говоря, я смотрю на это все. Мне говорят, вот Рыбова все время смеется. Да я не все время смеюсь. У меня, как у Гоголя, э, смех сквозь горькие слезы. Только слезы я стараюсь как бы вытирать вне профессиональной деятельности. Потому что иначе в противном случае, но вот ведь страшную же я вещь сказала сегодня уже о том, что детей собираются малых с 11 до 5 лет вакцинировать. Это каким нужно родителям быть, чтобы убить своему ребенку естественный иммунитет? Это уже доказано наукой, что, естественно, иммунитет вырабатываем, он лучше сражается с, любой, а, вакци... с любым вирусом, нежели вот эта вакцина, которая ничего не гарантирует и ничего не дает, Потому что нам сначала говорят, один, одна прививка, э, бустер сделать. Потом, оказывается, этот бустер не всем нужен и не всем можно. И наука сама не может говорить, я верю в науку. Верите ли вы в науку, как верю в нее я? Не, ну, э, понимаешь, э, кстати говоря, вот позабыто, сколько прививалось э, от гриппа, кто-то не прививался, и, кстати, спокойно, никто тебя за фалды не, не тягал, иди прививайся, да? И, тем не менее, от того же гриппа, вот того самого обычного, да, я не знаю, модификации их разные, но умирало, как я помню, статистику 200 тысяч человек в год. И это не вызывало каких-то вот таких вот, ну, вокруг этого вопроса, больших э, споров, э, ломания копий и так далее. И самое главное, э, тем, кто действительно так или иначе заболевал, им, да, им рекомендовали других не заражать, надень ту же маску, если куда-то там выходишь, Но ну, это нормальная история. Но когда что-то делается в обязательном порядке, возникает вот тот самый вопрос. Кто уполномочил людей вот в такие ситуации ставить? Тем более это убивает еще помимо всего не только людей их, их волю и так далее, но и экономику, потому что посадив э, сколько миллионов людей отправив в локдаун, то есть, а теперь э, проблема, ну я не знаю, может сейчас как-то она рассосется, когда закончилась вот вот это, э, то есть э, чекополучение. Без работы. То есть, может быть, сейчас начнут возвращаться? Игорь, у нас проблема, конкретная проблема с, с поисками рабочих. людей. Ну вот об этом, да. Это, это просто, вот я разговариваю с, с разными бизнесами, люди в шоке. Они не могут найти в ресторан людей, они не могут найти никого. Потому что любая халява, такая социалистическая, она убивает, прежде всего, экономику. Она убивает все абсолютно. И вот то, что у нас происходит сейчас на наших глазах, разрушение страны, разрушение ее принципов, потому что капитализм не предполагает всеобщей вот этой халявы. Он предполагает совершенно другие вещи. Каждый должен работать и зарабатывать. Но когда человек не хочет работать, и за то, что он не работает, он получает деньги, да, были объективные обстоятельства. Сейчас пора уже забыть о том, что было, и начать работать. Надо восстанавливать это все, но это никому не нужно. И то, что день следующий нам подготовит, никто не знает, что это будет. Никто не знает, как будет. Никто не знает, как поведет себя наше правительство, наше руководство. Я одно знаю, в Нью-Йорке у нас есть мэр Деблазио, который по уровню своего дебилизма, дебил, ну, мы можем помериться. Мы... Да, по уровню своего дебилизма они отличаются от вашей мадам Леткоступовой. А. Ну, <свят> Лен, ты вот, вот смотри, ты говоришь про то, что люди, да, не могут и найти работу и так далее. Вот мы обвиняем некоторых наших сограждан, не будем говорить, каких все, и так поймут, что они в нескольких поколениях не работают. да. Ну, то есть, ну, вот так получилось. А, а, а это же создание ситуации. Вот тут люди год-полтора не поработали, у них уже выработалось вот это все. Смотри, сколько даже высокотехнологических там компаний, и то многие заявляют, а давайте мы так и будем продолжать дома, нам так удобнее работать. А прикинь, те же в три поколения неработающих... А ты помнишь а? дарвинскую теорию, труд сделал из обезьяны человека. Так вот... Продолжение этой теории, что э, отсутствие труда и нежелание работать превращает в человека, сам знаешь кого, примата. Не гомо sapiens, а просто гомо. гомо. Да, хороший. Ну, то есть, как карикатуристы радостно, рисуют. Радостно. Вот это, помнишь, такая знаменитая карикатура есть по, на, по поводу, вот как человек и с той, с той самой обезьяны становится человеком, а потом, а потом все идет в обратную сторону. Да нет, просто это называется деградация. Деградация, деградация общества, она во всем всегда. Потому что, когда мне говорят о, о коммунизме, о социализме, о вот, марксистских всех этих теорий, ты понимаешь, они всегда нужны, они вовремя сейчас пришли для того, чтобы доконать вот эту цивилизацию и на этом закончить. Потому что... Всякие теории, которые разделяют общество, которые дают нам возможность ничего не делать и все получать, всегда вопрос, цена вопроса, кто за это заплатил. Значит, у нас есть люди, которые будут платить налоги, и на эти налоги мы будем сажать себе на, на, на шею а, вот этих иждивенцев. Все зависит от количества иждивенцев. Каждое общество может своих стариков, там, детей, оно обязано содержать. Но когда кормушка, мне все время говорят о, о, о скандинавском социализме, там, там кормушка была маленькая и людей mm -hmm. было мало. Ну все. Ну все. Спасибо а, вам. А, об остальном мы да расскажем как-нибудь другой раз. Лена, спасибо и до новых встреч.